Кила и М13. Да, можно выключать уже на этом киноматериал, но погоди. Это же очевидно и слишком просто. А что если мы с тобой представим, что этих пушек у нас вообще нет в игре? Что тогда будут выбирать игроки? Специально к этому выпуску я провел небольшое социологическое исследование, в котором простые игроки отдавали свой голос за лучший по их мнению Ганы. Но обо всем по порядку. Здорово, мужские мужчины! Короче, что значит я там напридумывал? Крайний раз, когда я выпускал материал про топ штурмовых винтовок, это, короче, было где-то месяца 4 тому назад. И как вы знаете, все топы были исключительно субъективны, хотя я и старался объективно подходить к вопросу. Так вот, не так давно я делал топ ППшек от зрителей. Все это происходило путем банального голосования в тележке. Кстати, подписывайся на нее. Сегодня мы действуем аналогично. В колде на данный момент... 21 штурмовая винтовка. Я лупанул два опроса. Может, в телеге нельзя больше 10 вариантов добавить запрос. Туда я включил все штурмовые винтовки, кроме М13 и Кило 141. Взгляните на результаты первого голосования. К слову, свой голос я отдал за АК-117. Странно немного другое, это то, что Type 25 занимает всего лишь третью строчку, хотя с ним до сих пор в рейтинге людей я встречаю. Причем с 47 и со 117 их намного меньше, если АК-47 еще можно встретить в бою, ибо новый мод модуль и мифик подъехал, то вот со 117 вообще все глухо. Его не берут, но люди свой выбор, как говорится, сделали. Второй опрос вообще нечто. Больше 40% лупанули за АС вал, хотя достойные пушкари были. Окей, исходя из результатов двух опросов, я создал еще один, который закинул лучшие ганы по выбору людей. Еще разочек скажу, топ составлял не я, это выбор простых игроков. Так, например, на пятое место угодила штурмовая М4. Конечно, ради приличия я с не поиграл и могу сказать следующее. После свежего ребаланса она ощущается плюс-минус так же, как и когда-то. Это все та же хорошая пушка для новичков. Отдача и контроль максимально простые. Темп стрельбы не такой резкий, но для обучающего Гана пойдет. Само собой, М4 в моем опросе больше всего выбирали как раз-таки такие ребята, которые недавно в колде, их за это ни в коем случае обвинять не нужно, все окей, пацаны, я с вами. Они вообще красавчики, что стараются и изучают колдушку и смотрят наш рафлян познавательный контент. Кстати, и новичкам, и профи хочу дать годный лайфхак, это прямо сейчас, нужно подписаться на самый большой телеграм-канал о мобильной колде, ведь там собственные дата майнеры быстрее всех узнают, что что нас будет ждать в следующем сезоне. Кстати, сейчас там уже есть инфа о будущем обновлении, ты прикинь? Помимо этого, админы свежие промокоды на скины скидывают и всякие конкурсы устраивают. У нас, кстати, сейчас совместный розыгрыш в самом разгаре. Так что участвуйте, мужики. Ссылку на канал и на пост с конкурсом в описании найдете. На четвертое место залетел Type 25. Да, он немножечко уже надоел, его нерфили разработчики, но от этого он не играбельным не стал. Также без каких-то траблов можно его использовать, но мете этого сезона все-таки он уступает. На третье место зрители отправили АК 117 и вот это уже интересно. По моему скромному мнению, 117 сейчас очень хороший такой пушкарь, с которым приятно играть на средних дистанциях. Только вот вопрос, почему его так много людей выбрало, а в рейтинге игроков с ним практически нет? Это непонятно. Ну, конечно, может быть, я на них не напарывался, но я что-то вообще никого не заметил. С отрывом в 1% вторую позицию занимает Ак-47. Как я и говорил, его почаще можно увидеть в боях, но не настолько, чтобы быть на втором месте. Возможно, тут дело немножко в другом. Скорее всего, многие выбрали его за счет Королевской битвы, ибо там с ним до сих пор можно комфортно играть, если забыть про килла. Но опять же, 117 в КБ я тоже не наблюдаю. Хорошо, большинство выбрало Айс и это немного странно. Особенно в условиях доминирования на ближней дистанции МАК-10 и доминирования на средней-дальней дистанции кило 141. Айс Вал сейчас, типа, на ближней-средней дистанции играться должен как-то там, да, непонятно? Но в сложившихся реалиях с этим могут быть небольшие траблы. Хотя, знаете, на самом деле с любой пушкой играть можно, и дело тут даже не в сборке. Но, безусловно, с какими-то определенными ганами это делает все гораздо проще. И на самом деле из-за отсутствия нормального баланса все скатывается в какую-то непонятную жопень. Столько оружия в мобильной колде, но каждый сезон в рейтинге играют только с одним-двумя ганами, тупо из-за того, что они временные имбовые. Особо винить игроков здесь не хочется, ибо они это делают тупо из-за того, что какая-нибудь ICR не перестреляет М13. Ну, это факт. Проигрывать мало кто хочет, вот и юзают все повсеместные имбоганы, делая их метой. Тут больше всего вопрос к разработчикам. Когда-нибудь наступит время с устаканившимся ттх оружие или нет? Непонятно. Итоговый опрос выглядит у меня вот таким образом. Хочу напомнить, М13 и Кило я сюда не включал. О чем? Короче, нам все это сигнализирует. А ровным счетом о том, что подавляющее большинство игроков не совсем обдуманно делают свой выбор. К примеру, тот же немного урезанный Type 25 гораздо бодрее будет смотреться Айсвала. Айс Вала. Ак 117 с его недавними бафами уже себя хорошо зарекомендовал в рейтинге. Конечно, я говорю, опираясь на свой опыт, но проверьте, мужики, это все работает. Конечно, не спорю, я могу ошибаться, но, блин, почему многие выбрали этот специальный автомат? Брата-братья, если сейчас абстрагироваться, то я бы лучше выбрал другие топ-3 гана из этих опросов. Например, на третье место я бы поставил АМАКС, который на ближней-средней дистанции неплохо себя чувствует, причем контроль очень достойный и с ним каких-то максимальных трудностей не должно возникнуть. На второе место я бы запатронил а 3 вот с такой сборкой мне очень сильно нравится точность и как ни странно адекватный урон я бы даже мог сказать что это некая альтернатива килла для средних и дальних дистанций но к сожалению так можно сказать с очень большой натяжечкой. и на первое место я зарядил бы ак 117 с которым можно и на врыв поиграть да и на средних пострелять контроль здесь уже конечно чуть-чуть потяжелее но все равно играть можно повторюсь это лишь мои соображения и мое видение ситуации ничего страшного если у вас будет немножечко другой взгляд, и это даже хорошо. Конечно, как ни крути, в топ сейчас у нас остаются М13 и Кило 141. Я в телеге для этих пушек отдельный опрос проводил. И если кому интересно, кто же забрал при зрительских симпатий, то welcome в мой телеграм-канал, там лично во всем разберетесь. Причем была одна забавная ситуация. Когда я делал разбор на Кило, то многие в комментариях писали, что Кило это проходная пушка. Не знаю, не знаю, время говорит же об кстати, в том обзоре, по сути, я ее судьбу-то и предсказал, и как выяснилось, прав оказался. Если у вас прямые руки, то можно играть абсолютно с любой штурмовкой, причем неважно в топе она или нет. Спору нет, баланс оружия и обновление диктуют свои правила при выборе основного гана, плюс челики, которые играют с так называемой имбенью. Всегда слушайте себя и свой экспириенс, ну и прислушиваться к дядькам, которые что-то понимают тоже следует. Кстати, небольшой отзыв про М13 кил я все-таки сделаю и со сборочками выложу свой телеграм-канал. Да. Именно так жопа ты ленивая, которая все еще на него не подписалась. Как тебя еще по другому туда заманить, позвать, я уже не знаю. Давай уже переходи. Надеюсь, мой не в самой лучшей форме голос тебя не огорчил. Немножечко приболел, с кем не бывает. Поправимся. Прорвемся. И еще, мужик, прямо сейчас в комментариях предлагаю зарубиться на тему, что же лучше, Кила или М13. Самые развернутые и объективные сообщения я выложу у себя в телеге и как-нибудь их прокомментирую. И если ты четкий мужчина, то... Конечно же, шибанешь кулакич и хелпанешь мне подписка, чтобы наконец-то уже эти 100 тысяч подписчиков, пока Ютуб не схлопнулся. Ну а если нет, то все равно спасибо тебе за просмотр. Не болей, это был Огненский.